Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для рыб на вторую половину августа 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. колодой ух ты шестерка посохов карта победы для рыб ну что ж замечательная карта э, карта достижений карта признания вас за ваши достижения какие-то может быть вы получите премию может быть вас повысят в должности э, может быть ваши близкие вам э, как бы с... Скажут, наконец-то, как они вас любят, и какая вы замечательная мама или какой вы замечательный папа. Все может быть э, Хорошая карта на поприще работы, карьеры, бизнеса. Э... Особенно хороша для тех, кто, может быть, занимается каким-то творчеством, или э, вы публикуете что-то, может быть, блогерством, или вот у вас какие-то достижения достигли каких-то, или опубликовали вас, или у вас столько подписчиков там, или еще что-то такое. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Тема двух последних недель «Десятка мечей». Предпоследняя неделя августа и ваша первая карта Колесо Фортуны, карта Звезды, Четверка Пентаклей и Двойка Посохов. Последняя неделя августа и у вас Семерка Пентаклей, Тройка Посохов, Девятка Пентаклей и карта Отшельника. Ну, как можно вот при таких замечательных картах темой быть десятка мечей? Карта предательства, карта нож в спину. Человек, вот, знаете, чувствует, что его прям вот прям. Говорят так, ты меня просто убил. Вот так вот, вот так вот и чувствует этот человек. Лежит аж на полу, не может подняться прибитым. Ну, бывает, бывает такое. Может быть, единственное, что хотелось бы сказать. Карта номер 10. 10 – это конец цикла. Это могло случиться с вами. Но посмотрите, какая до событий после вот, вот этой вот какой-то эмоциональной травмы, душевной травмы. Я думаю, что вы быстро как бы возродитесь, вылечитесь, исцелитесь из такого вот состояния. Uh, ну, uh, что это может быть? Это может быть uh, измена, может быть, вы думали, что в ваших отношениях все замечательно, и вдруг узнаете об измене, это «нож в спину». Это может быть и на работе кто-то что-то скажет про вас такое, что вы никогда не ожидали от какого-то, может быть, даже коллеги, с которым у вас хорошие отношения, или начальника. Это может быть даже от близких, от детей, в которых мы все вкладываем, вкладываем, а потом нам что-то преподносят иногда. Или близкие братья, сестры, что-то такое могло случиться, что вас просто вот так вот не внесли вас в наследство, может быть, тоже бывает, все бывает, не знаю, что это конкретно для каждого свое, может быть, но какая-то такая тяжелая эмоциональная травма для вас, ну и я думаю, что чем-то вы утешитесь или как-то вас судьба утешит, потому что у вас тут же колесо фортуны, как бы тяжело вам не было, но сама жизнь продолжает, как бы продолжается, у вас колесо фортуны, то есть вам в следующий период дастся вот это вот предпоследнюю неделя очень легко и вообще весь этот период. Кстати, я часто советую, планируйте что-то на этот период. Если у вас какие-то дела, вам надо что-то получить, какие-то документы, подать на что-то, сдать что-то, это хорошее время все это вот делать, потому что вот колесо фортуны на вашей стороне – это карма, это судьба, это удача какая-то. То есть все будет с легкостью для вас получаться и тут же рядом карта, колесо, карта звезды, старший аркан представляет знак Зодиака Водолеев, ну и говорит об исполнении желаний, исполнении мечтаний ваших, это вот звездить это, то есть быть в центре внимания, привлекать к себе внимание. Вообще, как бы, вот одна, это одна из самых позитивных карт Колоди Таро, старший аркан. То есть что-то у вас, несмотря на вот на эту такую травму, Бывают параллельные события, может быть так у вас на работе, а тут у вас личные отношения, может быть все вот так вот, либо вы как бы выходите из этого состояния, или судьба, вот эта карма, все поможет вселенной, они помог, помогут вам выйти из вот из этого вот, десятки мечей. Четверка пентаклей, Двойка Посохов э, – тоже неплохие карты. Четверка пентаклей карта, которая, говорит, не трать деньги. Вот так вот он аж ногами держится за свои Пентакли. Посмотрите, как положил. Сидит и, и держит все свои денежки при себе. В первую очередь, карта жадина еще говорят. Кто-то рядом с вами может быть человек жадный, нихуя не любит тратить деньги. Иногда карта говорит нам, что надо побыть вот этим жадиной для себя в, свою же, в свои же благо, не тратить деньги, отложить на что-то, этот человек откладывает деньги, то есть, может быть, собирает на машину, на квартиру, там на что-то такое. А иногда еще эта карта говорит о том, что человек не делится своими реальными чувствами, своими эмоциями, то есть вот так закрылся, видите, руки скрещены на груди, и все держит в себе, и мы не понимаем, мы не знаем, вообще, что происходит вот по этой карте, и двойка посохов, но ну, двойка посохов замечательная, может быть, вам надо просто отложить деньги, вот, вот это вот вам позыв такой вот с этими картами, потому что двойка посохов, когда я вижу эту карту, мне всегда кажется, что все двери для вас открыты, потому что что такое двойка посохов? Это карта выбора, так мне сделать или эдак, туда пойти или сюда, эту работу взять или мне две предлагают, может быть, или еще что-то. Но о чем говорит карта? Что посохи этого фактически одинаковые. То есть, что бы вы ни выбрали, вы не ошибетесь. Поэтому двери открыты. Любым путем идите, все равно все у вас получится. Тем более, всегда на этой карте присутствует глобус, то есть мир. То есть, весь мир перед вами, весь мир в ваших руках. Делайте, что хотите и как хотите. Все равно успех будет на вашей стороне. Семерка пентаклей и теперь у нас тройка посохов, то есть если тут была двойка, тут у нас уже карта расширения, ну, знаете, вот это вот сочетание карт замечательное, хороши карты эти, особенно вот... Эм... В плане работы, бизнеса, карьеры, например, вот я достиг этого, я взрастил вот это деревце своей карьеры, работы, бизнеса своего, собрал какой-то урожай, то есть получил какие-то дивиденды, получил какую-то прибыль. И теперь пришло время подумать, вот создать какую-то стратегию, тактику, подумать о том, что делать дальше. Продолжать делать то же самое с гарантией того, что я опять получу семь пентаклей, или можно что-то поменять, или, можно, может быть, расширяться надо. А вот вам и карта расширения, расширение вашего бизнеса, расширение ваших полномочий, то есть, может быть, пойти на повышение, или подать на повышение, или говорить с начальством, или попытаться, может быть, в другом отделе расширить свой... Опыт работы, что-то вот такое вот. Да и в отношениях хорошая карта, потому что говорит о том, что вы вкладывались в отношения. Может быть, и вы, и ваш партнер или партнерши вкладывались в эти отношения. И вот эта карта расширения. Начали подумывать о том, как перевести эти отношения на следующий уровень. Или если у вас было двое, может быть, вас ваша такая семейка расширится. То есть было двое, станет трое теперь. Вот так вот. Девятка Пентакли и карта Отшельника, оба карты представляют знак Зодиака Деву, иногда карта Девятка Пентакли говорит о Тельце, оба знака земной стихии, оба такие хорошо умеют обращаться с деньгами, но карта Отшельника, это Старший Аркан, представляет знак Зодиака Деву. Опять тема денег, если тут мы их откладывали, то тут карта вот такой человека независимого, независимо от пола, это не обязательно должна быть женщина, это может быть и мужчина. Человек независимый, может быть, даже одинокий, то есть, ну, одинокий по выбору, не потому что там какая-то драма, вот не могу встретить никого, ни с кем а наоборот, были в отношениях, хватит, сейчас хочу вот побыть мне хорошо одному, так тоже неплохо, причем человек финансово обеспеченный, человек любит тратить деньги на себя, мужчины на машины, на женщины на украшения, на одежду. оба пола любят ходить, развлекаться куда-то хорошие места. вот это вот все вот по этой карте. чек не знаю. даже если вы в паре, то, может быть, вы не очень любите, знаете, вот это вот складывать все в одну копилку туда. вы любите, чтобы вот была какая-то независ... финансовая независимость у вас вот по этой карте. Ну, хорошая карта, с любой сто, с точки, как, как на нее не смотри, карта финансового благополучия, вот это вот. А Десятка Пентаклей, ой, простите, карта Отшельника, говорит о том, что надо подумать. Может быть, надо подумать правильно, как правильно тратить деньги. Не зря же вам сказали, не трать, откладывай. Э, то есть, э, мыслитель такой. Или еще, знаете, так, может быть, несколько надо отойти от вот этого вот морального материальной стороны жизни и немного как бы задуматься о своем внутреннем мире. То есть вот этот вот фонарик, он держит этот фонарик нашего душевного света. То есть вот этим фонариком он обычно светит внутри себя для того, чтобы вот как бы сделать такую ревизию, проверить, все ли у него там хорошо на сердце, на душе, вот такая вот. И вот нам иногда тоже надо посидеть, подумать, и мучает ли нас что-то. Есть такое русское выражение, камнем у меня лежит на душе, это вот тоже... Тяжесть какая-то. Надо вот эту вот ревизию проводить периодически. Почему, зачем, как разобраться, как избавиться от этой тяжести. А может, все нормально, все лежит на душе, все лежит на сердце. Так тоже бывает, все хорошо. Ну что ж, давайте посмотрим, что добавят карта Ленорман к этому раскладу для рыб. Что ж, метла у кого-то такой горячий нрав и карта мышки ага. Так, ну, э, я думаю, что в первую очередь давайте начнем с карты мышки. Это какие-то ресурсы могут уходить на сторону, ваши ресурсы. Совместные деньги, вроде бы вы думали, что там на совместном счету лежит какая-то сумма, потом кинетесь, а там не, их ничего нету уже, на что-то потратилось куда-то. Дети бывают тоже так ведут себя, близкие какие-то. Ну и будет, конечно, высказанная... Пару таких, знаете, резких слов, потому что карта плетки, это вот это вот горячность, может быть, даже во время такого горячего разговора и пожалеете о том, что скажете, но будет такое, будет неприятное вот это вот высказывание, но разрешится, разрешится вопрос, либо извиняться, вот букет вот этот вот, человек извинится, человек попросит, может быть, прощения. Какой-то подарок даже, может быть, вам какой-то букет цветов или какой-то вот именно подарок вы получите с извинениями, может быть, вот так вот. Разрешится эта проблема. Так, оракул мудрости для рыб. Вот вам и мир. Все в ту же тему. Все-таки померитесь, все-таки разрешите ситуацию, несмотря на вот эти вот пару таких э, горячих слов. Даже, может быть, скандал как бы разгорится из-за этого. Но мир, мир будет. И ваша последняя карта Оракул эзотерический. Ну что ж, фундамент. И достижения какие-то, посмотрите, 4-4 в нумерологии, это 4 точки опоры, это стабильность какая-то. Вот вы закладываете, может быть, стабильность на будущее кто-то может быть закладывает, если вы переводите отношения на следующий уровень, то есть вот это вот закладка фундамента, то есть на будущее семья может быть будет, будет получится у вас какие-то достижения, может быть это вот в плане бизнеса, карьеры, работы тоже, если вы, например, вкладываете свое обучение, может быть на, прямо на работе чему-то обучаетесь а, от своих коллег, которые уже давно там работают, или на какие-то курсы ходите что-то, или просто очень много труда вкладываете в эту работу, чтобы вас заметили, чтобы вы продвигались по служебной лестнице. Что бы это ни было, это все довольно очень и очень позитивно, мои дорогие. Ну что ж, это все, что у меня есть для вас на сегодня. У нас уже почти 99 тысяч подписчиков. И было бы неплохо, если бы нас стало 100. Поэтому я всех призываю подписывайтесь, пожалуйста. До новых встреч. До свидания.